Вопрос гражданам Америки. Значит, гражданам Америки я хотел бы сказать, обратившись к ним, что мы живем на своей земле. Мы жители Донбасса. Это земля, за которую проливали кровь наши деды, прадеды. И мы не являемся террористами. Мы всего лишь в 2014 году приняли решение разговаривать на родном, близком и понятном для нас русском языке. Мы всего лишь приняли решение остаться в дружбе с Российской Федерацией. И за это действующая украинская власть, незаконная власть, которая пришла к управлению Украиной, в общем-то, в ходе государственного переворота начала нас просто убивать. Нас убивала регулярная украинская армия до зубов вооруженная, убивала беззащитных мирных жителей Донбасса. Поэтому я бы хотел обратиться э, к жителям Соединенных Штатов Америки и сказать, что ну, наверное нельзя получать информацию из одного источника. Нельзя получать вот только ту информацию, которую предоставляет вам ваше руководство политическое. Я предлагаю вам, в общем-то, прислушиваться и к нашему мнению, смотреть наши каналы, слушать нашу информацию. И в общем и целом я простых жителей, которые не имеют отношения к войне, которые не имеют отношения к политике, приглашаю на территорию республики посмотреть, являемся ли на самом деле мы террористами, посмотреть, как мы строим наши больницы, как мы пашем наши земли, как мы садим пшеницу как мы выращиваем детей, как мы растим хлеб и в общем-то я всех призываю к миру я считаю, что все вопросы на земле, они должны решаться за столом переговоров все равно лучше худой мир чем плохая война и к этому мы в общем-то призывали Украину 8 лет и все 8 лет нас упорно не хотели слышать, нас расстреливали и нас убивали, поэтому вот Шаг, который, в общем-то, мы выполняем сегодня, специальная военная операция, это вынужденный шаг. Мы вынуждены защитить себя, своих детей и свою землю. Спасибо. Спасибо большое. Президент. Спасибо. Спасибо.